Здравствуйте, друзья! С вами Михаил Прошурин. И сегодня я вам расскажу как на своем компьютере установить 2 фа. Это защита нашего сайта ProfitBot. Если у вас нету телефона или что-то случилось с телефоном, то я советую установить вам это приложение на компьютере. Итак, давайте рассмотрим. Мы сейчас находимся в ProfitBot. Заходим. В настройки и вот здесь у нас есть два фа это двойная защита нашего сайта и так я думал что можно это очень все просто установить и сделал вот так скопировал этот код ставил его сюда нажал активировать но мне выскочила вот такая надпись. Ошибка. Я задался вопросом, а как же мне тогда установить это все на компьютер, чтобы это все работало? Я написал в службу поддержки и мне ответили, что есть специальное приложение, которое можно установить на компьютер. Приложение приложением я, конечно, понимаю, но надо еще и уметь работать в этом приложении и знать некоторые нюансы этого приложения. Поэтому я сейчас хочу записать вам видео и пошагово показать, как это все сделать. Итак, заходим мы с вами в приложение. Ссылочка на приложение будет у меня под видео на YouTube. Нажимаем, вот у нас открывается вот такое приложение. Нажимаем на кнопочку «Установить». Установить расширение. И вот у нас устанавливается вот такое расширение. Мы закрываем вот эту вкладочку. Оно вот у нас здесь. Вот это вот расширение. Итак, посмотрим, как здесь нужно работать. Открываем расширение. Нажимаем вот на эту шестереночку. Здесь есть такая функция синхронизировать время Google. Нажимаем на нее. Здесь пишут запретить разрешить. Нажимаем разрешить. Опять заходим в это приложение. Опять нажимаем на шестеренку. Опять пишет успех. Все готово. А сейчас внимательно слушайте меня. Если же вы нажали, и здесь не будет надписи «Успех», то вам нужно зайти в настройки часового пояса. Это в компьютере. Сейчас я вам покажу, как это можно сделать. Выхожу пока отсюда. Захожу в свои настройки компьютера. часы и регион дата, время вот здесь есть у вас такие настройки это во всех компьютерах есть изменение часового пояса нажимаем время по интернету написано компьютер не настроено на автоматическое синхронизирование сервера с сервером время интернета. Нажимаем изменить параметры. Здесь оставим галочку. И пишем ОК. Все здесь у нас надпись. Компьютер настроен на автоматическую синхронизацию. Все закрываем вот эту вкладочку. Закрываем все это. Идем обратно, заходим сюда в наш профит бот, проверяем все. Успех. Значит все правильно, все правильно сделано, у нас будет все работать сейчас. Если этого слова не будет успех, а будет что-то другое, вот надо проделать те функции, которые я сейчас проделал, иначе у вас ничего не получится. Итак, продолжаем дальше. Теперь мы перешли, когда в настройки. Здесь у нас есть специальный код. Мы его копируем. Копировать. Закрываем пока все. Заходим на рабочий стол. Создаем документ ProfitBot. Вот так вот это делается. Вот сюда нажимаете создать. Здесь текстовый документ. Называете его как хотите. Вот я назвал ProfitBot. И все. И заходите потом в этот текстовый документ. Пока я это удалю. Заходите в этот текстовый документ. И здесь вы записываете свой код. Потом я объясню, для чего это нужно. Вот этот ваш код будет. Так, этот я удалю. Пока не надо мне его. Так, все. Закрывайте. Не забывайте сохранить. Все, вот этот код нужно обязательно сохранить. Иначе потом вы не войдете в свой ProfitBot. Итак, возвращаемся обратно. На наш сайт ProfitBot. Так. Все, мы вот здесь скопировали с вами. Вот это вот. Теперь мы заходим в это приложение. Нажимаем на карандашик. Нажимаем на плюсик. Нажимаем ручной ввод. Вставляем вот этот ключ, который мы с вами скопировали. Вот он. Нажимаем готово. Нам дается код, мы его копируем, как разрешить, мы его копируем. Ну вот давайте подождем, пока сейчас обновится, другой код он нам даст. Сейчас, вот сейчас он исчезнет и будет другой код. Так, вот мы его копируем, вот этот код и вставляем вот это окошечко. Ставить, активировать. И вот у нас появилась активация. Все. Теперь у нас есть вот эта двойная защита. Она нужна для того, чтобы вы смогли выводить свои деньги. Если у вас не будет этой защиты, вам не дадут вывести ваш баланс. Так что, поэтому я записываю это видео. Объясняю вам дальше, для чего же мы записывали вот сюда вот этот код. Итак, давайте перейдем обратно на наш сайт. И предположим, что у вас полетело вот это вот расширение. Сейчас я удалю. Удалить. Все. Ну, у вас полетело оно просто. И вы по новому загрузили, все по новому сделали. И все. Вот я сейчас выйду специально с сайта. И покажу вам, как это все будет происходить у нас. Так, я вышел. Сейчас зайду по-новому. Вводим вот этот код. Нажимаем логин. Нам надо вставить одноразовый проль мы приложение по-новому когда загрузили у нас все здесь пусто что же мы делаем мы обращаемся тогда к нашему документу заходим в наш документ копируем вот этот код Заходим обратно и вставляем вот этот код. Нажимаем на карандашик. Ручной вот. Вставить. Готово. Копируем. Копируем. Скопировано. Вставляем. И попадаем в личный кабинет. Смотрите, ребята, на время. Время кончается. Тогда, если вы скопируете, время кончилось, то вы не зайдете. Ждите потом по-новому, когда появится код. Вот смотрите, вот здесь идет. Сейчас закончится. И потом откроется новый код, другой код. Вы его скопируете. Вот появился другой, вы скопируете. И сразу же вставляете быстренько его. В настройках сразу быстренько вставляете его. Вот так надо работать с этим приложением. Ну давайте еще раз попробуем выйти и зайти. Я покажу вам когда уже оно вот стоит у вас. Выход. Заходим по-новому. И вот он у нас просит пароль. Одноразовый пароль. Мы заходим сюда. Вот он у нас. Вот видите, пошел отчет времени. Надо успеть скопировать. Копируем. Вставляем. Все. И попадаем в личный кабинет. Я думаю, что я вам рассказал все нюансы. Теперь вы знаете как установить приложение и как работать с этим паролем. Ну а с вами был Михаил Прошурин. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. До свидания.